В США не прекращается поисково-спасательная операция после серии разрушительных торнадо. Как сообщает телеканал CNN, Стихи унесла по меньшей мере 79 жизней. Но власти опасаются, жертв может быть гораздо больше. Вихри обрушились сразу на несколько штатов. Кентукки с землей сравнял целый квартал и даже небольшую фабрику. Соболезнования в связи с трагедией выразили в нашем посольстве. О масштабном бедствии. Юлия Ольховская. Там, где были жилые районы, теперь сплошные руины. Торнадо не щадил никого и ничего. С дорог еще не убрали перевернутые грузовики со взлетной полосы, разорванные на части самолеты. Волох и молнии высвечивают огромный черный смерч. Эти кадры словно из фильма «Катастрофы» снимали жители Кентукки. Сразу четыре разрушительных торнадо почти одновременно обрушились на штат поздно вечером. Зазвучали сирены, предупреждающие об опасности. Но многие просто не успели доехать до укрытий. Гигантские вихри пронеслись по штату с фантастической скоростью почти 300 километров в час, срывая не только крыши, но и целые дома с фундамента. Там, где были жилые районы, теперь сплошные руины. Вас просто выбросило из дома? Да. И маму тоже? Она в госпитале. Она упала на эту машину? Да. Боже, она жива в госпитале, в стабильном состоянии. Груды раскореженного металла. Все, что осталось от местной свечной фабрики. Спасатели работают в поисках выживших. Но с каждым часом надежда тает. Перед рождественскими праздниками много заказов. И 110 человек вышли на работу в ночную смену. Среди них Киана Парсонс. Здание рухнуло настолько быстро, что многие не успели выбежать. Сама она провела под завалами два часа. И все это время описывала происходящий кошмар в прямом эфире Фейсбука. Мне страшно. Я пытаюсь сохранять спокойствие, но мне страшно. Я тут застряла и не знаю, когда меня вытащат. Надеюсь, все будет хорошо. Спасение этой женщины иначе как чудом не назовешь. Она отделалась легкими ушибами. При том, что ее вытащили из-под завалов в толщиной почти полтора метра. На этих кадрах с дрона город Мейфилд. Он почти полностью уничтожен. Нет электричества, воды. Перемещаться ночью по глубинке Кентукки я бы сейчас никому не советовала. Вокруг полная темнота. Если еще и сигнал GPS пропадет, вообще непонятно. Куда ехать? Телекомпания Fox публикует снимки до и после торнадо. Так выглядел город до удара стихии, а так сейчас. А это тот самый свечной завод. От него ничего не осталось. Подобных разрушений я не видел никогда в жизни. Мне трудно выразить это словами. Утром я полетел в Мейфилд, и моей первой остановкой была свечная фабрика. 110 человек работали там в момент, когда разразился шторм. Теперь там почти 5 метров искареженного металла, а сверху машины. Еще и бочки с ядовитыми химикатами. Будет чудом, если там найдут еще кого-нибудь живым. Центр города полностью разрушен. В городе ввели комендантский час после 7 вечера. На поиски выживших подключили Национальную гвардию. Ущерб оценивают и в соседних штатах. Там накануне были зафиксированы как минимум 30 торнадо. В Ильнойсе частично обрушился склад компании Amazon. Под завал могут быть около 50 человек спасателям сложно работать из-за риска дальнейших обрушений Обломки бетона буквально в подвешенном состоянии. На улице сильный ветер. Мы должны обеспечить безопасность спасателей. Пока спасатели с риском для жизни разгребают завалы в Иллинойсе, владелец компании Amazon Jeff Безос публикует в своем инстаграме радостную фотографию из Техаса. Его корпорация отправила в космос очередную группу туристов. Многие посчитали снимок неуместным, отметив, что о жертвах стихии миллиардер не вспомнил. Только спустя сутки в его твиттере появилась запись с соболезнованиями. Здесь Начинаются американские Великие озера. Южнее регион, который называется Великие равнины, зона ежегодной активности торнадо. Но обычно опасные вихри формируются с марта по июль. Декабрь для торнадо не сезон. Эксперты по климату говорят о погодной аномалии. Холодная воздушная масса, накрывшая Средний Запад США, столкнулась с нетипично теплым для зимы фронтом, двигающимся с востока. В итоге сразу в шести штатах Арканзас, Иллинойс, Кентукки, Миссури, Миссисипи и Теннесси сформировались огромные вихри. Они были настолько мощными, что зоны разрушений тянутся на сотни километров. Вероятно, это одна из самых разрушительных серий торнадо в нашей истории. Это трагедия. Мы до сих пор не знаем, сколько жизней потеряно и каков размер ущерба. Федеральное правительство сделает все возможное, чтобы оказать любую необходимую помощь. Угроза торнадо на американском среднем западе сохранится в ближайшие дни. Штормовой ветер прогнозирует и на всем восточном побережье США. Юля Альховская, Вячеслав Архипов, Нина Хорева. Первый канал США.